Всем привет! Меня зовут Анна Елисеева, и вы смотрите мой блог Apple dance Сегодня у меня в гостях чемпионка России, Европы и мира по dance Анастасия Скухторова. Привет. привет! Настя, расскажи, пожалуйста, как ты добилась такого мирового признания, и что является главным компонентом в твоем успехе? Ну, наверное, самое главное – это вера в себя. Да, это основное. И потом знание того, чего ты хочешь. Конечно, я никогда не мечтала о мастер-классах и не думала, что я буду ездить по всему миру. А это больше уже оказалось как бонус. То есть изначально я, допустим, хотела быть чемпионом мира или войти в призеры да, чемпионата. Поставила себе эту цель. И дальше начала думать, так, что же сделать для того, чтобы добиться этих результатов. На тот момент я была очень слабая. Я не умела держать ни флажки, ни бланжей, ничего. Занималась всего лишь где-то год на шесте. Я поняла, что, значит, мне надо работать над силой. Нашла артистов-цирка очень хорошего уровня из СССР. СССР. Вот. И мы с ними занимались очень-очень много, пока я вот не достигла того, чего хотела. Дальше поняла, что я не умею танцевать, у меня нет базы хореографической, и это видно. То есть мои руки были не хореографически некрасивые, ноги были недотянуты, колени, носки. Я нашла артистов-цирка уже других, которые меня уже тянули, растягивали мне спину, растягивали да, ноги, тянули подъемы, с которыми мы занимались балетом. Вот, эм, то есть, да, самое главное понять, чего ты хочешь, четко видеть эту цель, эм, дальше разметить как бы небольшой план, да, то есть, что нужно делать для того, чтобы, да, вот, попасть туда, куда ты... Идешь. И следовать этому плану, действовать, верить в себя, заниматься, конечно. но ну и быть терпеливым, потому что оно не дается с первого раза, это нелегко. Мне было очень тяжело. Допустим, физические нагрузки я их вообще ненавидела. Мне очень не нравилось заниматься ОФП. Я никогда не занималась в школе, всегда прогуливала физическую да, физкультуру. Но поскольку я знала, что для того, чтобы держать флажок на шесте, да, и потом из этого флажка подняться наверх или сделать все эти спичаги. Мне нужна сила, у меня нет выбора, мне нужно качаться, нужно заниматься. И я стала этим заниматься, я это ненавидела, да, но я знала, что когда я наконец-то сделала этот флажок, я буду настолько счастлива, что это все стоило того. То есть я занималась, потела, лицо было красное, все отвратительно, вот, но это стоило того. Да. Настя, скажи, пожалуйста, а вот какие бы ты могла дать советы для начинающих холл чтобы добиться успеха? Ну, первое, конечно, это все-таки да, хореографическая база, потому что от нее все идет. Поэтому, конечно, советую да, заниматься танцами. Балетом, возможно, причем, конечно, не обязательно профессионально, но хотя бы вот именно, вот, чтобы была школьная вот эта база, чтобы вы знали, куда вот идут руки, как работают ноги, как работают все мышцы, это, конечно, очень нужно. Плюс это изменит ваши линии. Линии станут гораздо красивее, натянутся колени, появятся вот эти носки, подъемы. И это все, конечно, помогает и выделяет вас сразу же среди да, остальных э, людей. Также советую посещать мастер-классы. И это могут быть разные, как поплдэнс, танцевальные, э, не знаю, медицинские по реабилитации. Э, все что угодно. Они вас развивают. Дальше вы можете встретить новых знакомых людей, которые вам могут помочь, которым вы можете помочь. И вы можете завязать контакты и... Э, Попадете туда, когда вы да, никогда не думали, что сможете попасть. Допустим, в принципе, таким же образом у меня получилось начать путешествовать по всему миру, да, потому что я вот съездила на чемпионат мира, там взяла какие-то мастер классы я познакомилась с девочкой, и ее менеджер, а, точнее, ее менеджеру я очень понравилась. И вот она мне написала и предложила поехать в Италию. То есть, если бы я к этой девочке не пришла на мастер класс ничего бы не получилось. То есть, скорее всего, я, возможно, осталась в Москве, и как бы ну, жизнь у меня сложилась бы по-другому. Поэтому, опять же, вкладывайте в себя, это все вернется, старайтесь, да, ищите различные варианты, занимайтесь. Следующее, конечно, все-таки быть собой, да, то есть не пытаться кого-то копировать, а все-таки искать свой стиль. И, наверное, что мне тоже помогло, вот на моем первом соревновании я хотела, да, выделиться, чтобы меня запомнили. Поэтому, например, на тот момент все танцевали в стрипах на каблуках, я взяла туфли балетные, никто тогда в балетных туфлях не танцевал на шесте. Вот. Потом я взяла музыку оперную. Все танцевали под попсу обычно какую-нибудь. Я делала оперную песню. А, причем иностранная исполнительница пела на русском языке, то есть с небольшим акцентом. То есть звучало потрясающе, никто этого не видел до этого. То есть это уже тоже раз, прям сразу же да, выделило. Следующий, я посмотрела, никто долго на шесте не, не сидел. То есть буквально сделал один элемент, уходили вниз. Опять один элемент, уходили вниз. Я думаю, так. А я сделала, чтобы у меня весь номер с 4-5 минут был на шесте. Вот. Я там бегала каждый день, утром бегала вечером, чтобы у меня моя выносливость э, была гораздо лучше, чтобы я могла вот весь номер добыть да, на шесте. Ну и все. Вот это, ну, конечно, дальше я еще так же подходила очень серьезно. Всегда, допустим, делала очень хорошие костюмы. Да, это не дешево все, но это как бы вложение в себя, которое потом окупается, то есть потом это все к тебе возвращается. Поэтому я всегда вкладывалась в костюмы, всегда вкладывалась в прическу, вызывала... У меня была девушка, которая делала мейкап-прическу, она всегда приезжала, все мне это делала, опять же, всегда ну, как бы оплачивали. И это вот оно, оно все стоило того, вот, если ты серьезно к чему-то подходишь, оно все возвращается. Сегодня у меня в гостях была Анастасия Скухторова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем плодотворных тренировок!